приветствую вас мои дорогие зрители с вами Лилия Донскова я хочу поздравить прекрасную половину человечества с нашим женским днем девочки я так рада что познакомилась с вами читая ваши комментарии я понимаю что я общаюсь с потрясающей просто аудиторией девушки мудрые интересные ищущие развивающиеся вы такие прекрасные и я вам желаю чтобы в вашей жизни всегда было любовь счастье крепкое здоровье и масса желаний и интересов которые вам доставляют удовольствие а сегодня мы поговорим об удовольствиях потому что для девушки одно из таких приятных событий это новый аромат и я вам расскажу какие ароматы у меня будут со мной ну, начало весны точно март и я думаю что апрель может быть что-то будет немножко меняться но в основном эти ароматы будут меня сопровождать Потому что каждое время года диктует какие-то свои правила зимой хочется потеплее наряжаться летом раздеваться буквально до маячика сарафанчиков также и с ароматами зимой хочется более уютных плотных таких вот томных ароматов со сладкими нотами весной хочется более звонких таких ярких необычных и поэтому я выбрала и уже начала пользоваться своими ароматами у меня здесь два три 4 5 шесть семь восемь ароматов и первым я покажу тот который уже три дня меня просто зачаровывает этот аромат называется Valaree Forever В его состав входит розовый грейпфрукт малина жасмин роза, миндаль мускус и кашемировое дерево для меня этот аромат на сто процентов ассоциируется с первой капелью с почками с ручейками, и у нас как раз уже такая погода хотя обещают еще похолодание и снегопады и морозы но все равно уже вот этот вот аромат весны он захватывает и уносит и этот аромат он просто потрясающий я вам очень рекомендую его попробовать уверена что вы не останетесь равнодушными и помимо красоты самого аромата очень красивый дизайн в виде бутона розы полураспустившегося распустившегося всегда производит, приводит в восторг когда я вижу этот флакончик. второй аромат недавно нашумевший аромат в коллекции Giordani Gold Essenza Blossom и про этот аромат я записывала отдельное видео аромат бело-цветочный и я еще им не успела насладиться для меня сейчас самое его время Вот не раньше не позже летом вряд ли я захочу им пользоваться он будет немножечко для меня тяжеловатый а вот сейчас в самый раз и ключевые ноты это жасмин камелия и конечно же флер оранж который присутствует в каждом аромате Giordani Gold Essence очень красивый аромат помимо того что он красивый и флакон у него такой изысканный дорогой этот аромат еще с наивысшей концентрацией аромата и не просто парфюмом называется это духи и у него действительно высокая стойкость третий аромат Miss Giordani Intense у меня с этим ароматом любовь с взгляда я его когда приобрела тут же у меня увели этот аромат клиентка понюхала и сказала я забираю ты себе закажи новый и отдала деньги но я его не заказала я не помню может быть его уже не было на складе история умолчит, но я так ждала когда этот аромат появится и верила что он будет и вот я его им овладела Видите, я им пользуюсь не так много но с огромным удовольствием и его ключевые ноты апельсин нероли гордене мускус и орхидея он такой мягкий он нежный но уже звонкий То есть, на весну прелесть даже на лето скорее всего я буду к нему возвращаться весь сезон до осени кстати мисс giordani оригинальный в желтом флаконе мне абсолютно не подходит какая-то есть нота в том аромате которая меня не вдохновляет абсолютно следующий аромат очень сильный мощный аромат OZES Secrets с этим ароматом я чувствую себя такой бизнес следием не просто непрошибаемый, перед которой открываются вообще все двери с любым человеком можно договориться когда в этом аромате потому что чувствует что это сильная уверенная красивая женщина которая знает себе цену и знает чего хочет мощнейший аромат и один из любимых в моей коллекции в составе бергамот водный жасмин черная смородина аккорд золотое яблоко ваниль и сандал то есть помимо его вот этой вот мощи в нем такая сексуальность Поэтому не может устоять никто, ни мужчины, ни женщины. Следующий аромат, полная противоположность, Эклат Mon Парфа. К этому аромату у меня всегда очень теплое отношение. И зимой, и летом, и весной, и осенью мне он нравится. Он как-то не не обязывает какому-то времени года, какому-то наряду. Я в нем всегда чувствую себя очень женственной, мягкой, сексуальной и красивой. Всегда с этим ароматом получаю очень много комплиментов. Его замечают, как, кстати, и поза Секрет его замечает и несколько раз ко мне подходили незнакомые женщины и узнавали какой у меня аромат так у меня появилась одна клиентка кстати а другая женщина вот я точно помню она сказала что у нее есть консультант и она благодарна знает теперь какой аромат ей выбрать вот такие вот бывают классные истории следующий аромат только не, не плачьте кто очень любит хэппи Который сняли с производства, к моему огромному сожалению. И думаю, не только я о нем грущу этот потрясающий, фруктовый, такой дерзкий, такой соблазнительный, такой невероятно манящий и вдохновляющий хэппи Дизиак. Все, счастье. Он несет счастье. Человек, который пользуется этим ароматом, не может быть не позитивным, однозначно. И его состав: груша, ананас, яблоко. У меня прям слюнки уже текут. клубника, ваниль и кедр и мускус. Вот такой вот красивый состав и красивый флакон. Его можно вот так поставить, вот так положить на бочок. То есть он такой прям не валяшка, очень красивый. Следующий аромат. Love Potion Blossom Kiss это новинка даже это я скажу спрей для тела который у меня очень с большим удовольствием расходуется видите у него прям много уже от крышечки отступлено дочке он понравился я думаю что она у меня его скоро уведет просто когда новинка она знает что я еще его часто показываю в видео аромат и не, не берет но пользуется однозначно Итак, его состав Сочный инжир, лилия и бархатная ваниль. Я вам передать не могу, насколько он сексуальный. Я с таким удовольствием его наношу на тело после душа и иду спать. Которую вот пижамка пахнет очень вкусно. Просто вот себя чувствуешь такой вообще вот... Кушать хочется вот. <смех> вот такая вот классный классный аромат я его рекомендую вам заказать думаю что он будет не в постоянной коллекции скорее всего это какой-то вот ситуационный и могут в любой момент убрать а в четвертом каталоге с ним классная акция поэтому стоит подумать или стоит просто брать Итак, и завершает наш весенний парад аромат которого, ну, не может просто не быть в этой коллекции. Women's Collection Sensual Jasmine. Сексуальный жасмин, я его так и называю. Хотя с этим ароматом я не чувствую себя, как будто я стою около дерева с жасмином. Нет, жасмин здесь есть. Но когда я прочитала полный состав, я была удивлена, что в таком аромате, я имею в виду в такой ценовой категории потому что у него очень невысокая ценовая категория такой состав итак это бергамот ландыш весенние бутоны жасмин цветки апельсина мимоза бобы тонко сандал и белый мускус и это еще не все даже ноты я выписала самые такие вот мои любимые вот такой вот интересный аромат и я с ним себя чувствую тоже вдохновленной он звонкий, несмотря на то, что в нем такие вот сладкие ноты есть, а все равно он звонкий. Он очень красивый, по весеннему звучит, и мне кажется, ни одна весна не может обойтись без такого аромата. Надеюсь, мое видео, мое такое интервью с ароматами для вас будет полезное, чтобы определиться, какой аромат вам понравится. Кстати, в последнее время часто благодарят за знакомство с этим ароматом, многие заказали и остались в восторге. Да, такое бывает. Но все же, несмотря на то, что я вам рассказываю с любовью о своих ароматах, я рекомендую выписывать сначала тестеры носить на себе, наносите на пульсовые точки и носите несколько дней. Чувствуете, какое состояние вы получаете с этим ароматом? Потому что если вам что-то не нравится, может появиться головная боль, да что угодно, да просто чувствуете, бывает с каким-то ароматом вот так вот просто сидишь как кошмарик какой-то вот аромат должен вас вдохновлять и давать определенное состояние которое вам нужно быть мягкой женственной кошечкой быть королевой быть бизнес-леди или просто девушкой весной спасибо вам огромное что вы со мной пишите в комментариях какие ваши любимые ароматы может быть какие-то у нас совпадают я вам желаю огромного огромного счастья потрясающе красивой весны и море цветов с вами была лилия донского пока пока